Площадь Свободы, собственно, Че это какой-то соратник Фидели Кастро, там вот надпись «Все нормально, Фидель», ну и, кстати, это здесь, смотрите, снимать здесь ничего нельзя с квадрокоптеров. огромная-огромная площадь